Ожидание, которое было на середину прошлого года, ожидаемая доходность вот это вот пунктиром это средняя, долгосрочная историческая доходность была да, по рынку акций. А соответственно, ожидаемая доходность была по американским акциям на следующее, что там прогноз на семилетний, да, на 7 лет минус 8. акции малых комплектуи. Минус восемь с половиной. International Large Cap, да, то есть это акции э, компании вне США, минус 2,8. Ну, то есть мы видим, большинство аналитики прогнозировали по большинству классов активов отрицательную доходность. То есть ждали, говорили о переоцененности и ждали отрицательных доходностей. Это вот я про, видите, тут июнь привел, 21-го. Я приведу от что тут аналитики JP Morgan. Да? Здесь точечки, вот эти вот справа, это не ромбики, правильно сказала, фиолетовая, сиреневая, это среднегодовая доходность, которая историческая была, мы видим, с 2009 года. Видите они где? Везде правее, чем диаграммки, которые мы видим, а это то, что сейчас ожидают на э, будущее, что там, 10-15 лет, да? Самым доходным ожидают развивающиеся рынки. А помните, я вам говорил, они-то и улетели вниз сейчас больше всего. Да? По рынку акций 6. Это далеко не та доходность, которую исторически эти рынки давали. Но ожидают 6. При том, что вот с 9 они росли больше 10. По Азии, кроме Японии, да, ожидают примерно те же 6, хотя росли на 12. Сама Япония, Европа, Америка облигации и хэш-евро. То есть, как видите, ожидания, в общем-то, пока что не радужные.